Оригинальное и вкусное блюдо, очень простое в приготовлении, если у вас осталось картофельное пюре, вы можете смело приготовить из него такие драники в домашних условиях. Если вы хотите разнообразить свой рацион или у вас попросту осталось картофельное пюре, советую приготовить драники из пюре в домашних условиях, это блюдо чем-то напоминает картофельные изразы и употреблять их лучше также, со сметаной. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Картофельные драники лучше готовить на воде, а не на молоке. Кроме этого, растолочь его следует совсем чуть-чуть и так, чтобы оно получилось рыглым. 2. Добавляем соль, специи, яйцо и пару щепоток люки. Хорошо все перемешиваем, чтобы получилась однородная консистенция. 3. лепим котлеты желаемой формы после чего обваливаем каждую в муке с обеих сторон 4 обжариваем драники на растительном масле если вам покажется что они немного редковатые попробуйте добавить немного муки подписавшимся больше вкусностей 5 когда перевернете на обратную сторону накройте крышкой и убавьте огонь Дайте драникам немного пропариться и тогда можно смело выкладывать их на блюдо. 6. Очень вкусно сочетаются драники со сметаной, поэтому рекомендую из личного опыта, из готового пюре они получаются немного другие, чем из сырого картофеля, если добавить в середину фарш, то это уже будут картофельные зразы с мясом, экспериментируйте и приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Нам понадобится Картофельное пюре, 300 грамм, яйцо 1 штука, Сливочное масло, 20 грамм, мюка, 2 щепотки, соли приправы, по вкусу, количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Удачного дня!